Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жанниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы отвечаем на вопросы, которые вы пишите в комментариях. И вот Оксана пишет такой вопрос. Подскажите, еще горячо в груди, и где солнечное сплетение, и дышишь будто горячим воздухом, во рту как-то странно. Это все тоже к этому относится, имея в виду невроз ВСД. Также она пишет, Женя в груди, прям как будто грелка там с кипятком, тоже туда же. Да, это все является симптомами ВСД, симптомами невроза, симптомами тревожного расстройства, а если говорить точнее, это симптомы страха в теле. Дело в том, что на фоне повышенной тревожности у вас э, происходит повышение сердцебиения в какие-то моменты, когда возникает страх, и, соответственно, возникают вот эти симптомы. Это связано с гипервентиляцией легких как таковой, то есть человек начинает более интенсивно дышать, больше обеспечивать кровь кислородом, соответственно, появляются вот эти ощущения жжения. А также это связано с тем, что у вас просто ускоряется кровообращение, и, соответственно, у вас быстро нагревается поверхность кожи. Это, кстати, приводит к потоотделениям и другим моментам. Когда у вас возникает вот это жжение в груди в области солнечного сплетения и так далее, это достаточно распространенные симптомы страха в теле. Но в то же время нельзя сказать с полной уверенностью, что это именно они, если у вас нет других остальных симптомов. То есть, когда мы диагностируем тревожное расстройство, я ориентируюсь на 40 элементов тревожного расстройства, в которые входят как панические атаки, так и другие симптомы страха в теле, проблемы со сном аппетитом, повышенная тревожность. То есть, если у вас возникает только жжение в груди, и дискомфорт в области солнечного сплетения, но при этом других симптомов, даже в слабой форме, у вас нет, у вас нет тревожности, у вас нет проблем со сном, панических атак, то я вам рекомендую пройти обследование и убедиться, что эта проблема и носит именно психосоматический характер. То есть, значит, что нам нужно в первую очередь исключить патологию Медицинскую, то есть физическую. Потому что если у вас есть какие-то проблемы с организмом, это может давать эту симптоматику. Но если у вас помимо этих симптомов есть и другие, например, как головокружение пересыхает во рту, дрожь и многие другие симптомы, о которых вы можете узнать из других моих видео, которые посвящены симптоматике, то высока вероятность, что у вас просто повышенная тревожность и на фоне нее у вас и возникают такие симптомы. Поэтому работать нужно над тем, чтобы убирать саму тревожность, которая к этим симптомам приводит. Дело в том, что многие пытаются работать с симптоматикой, но это практически всегда бесполезно, потому что все, что нужно, чтобы убрать эти вот жжения, покалывания, дискомфорты, сдавленности, вот, вот это вот ощущение грелки в груди – вы можете это сделать только в случае, если не будет страха. Потому что сейчас у вас физиологически совершенно обосновано, что такие симптомы возникают. Потому что у каждого страх вызывает ну, как бы свои симптомы. Вот у меня страх мои симптомы вызывает, у вас ваши. Но при этом это один и тот же набор из 30 симптомов. Ваша же задача заключается в том, чтобы убрать сами тревожные реакции. Потому что если нет страха, то не будет и симптомов страха в теле. Потому что симптомы страха в теле – следствие возникшего страха. Отсюда и вывод. С симптомами работать нужно только за счет снижения тревожности, и как следствие эти симптомы сами по себе пройдут. И когда вы беспокоитесь за сами симптомы, ваша сосредоточенность на них приводит к их еще большему усилению – но сосредоточенность на симптомах, беспокойство за симптомы связаны также с общей повышенной тревожностью. Поэтому для того, чтобы убрать эти и другие симптомы, просто работайте на тревожность. Если вы сомневаетесь, что ваши симптомы носят эмоциональный психосоматический характер, пройдите обследование. Если у вас не нашли реальные патологии, которая объяснит именно конкретно этот симптом, значит, это психосоматика, и ваша задача работать над тревожностью. Также вы можете пойти обратно, например, попробовать снизить тревожность и посмотреть, сохранился ли этот симптом или нет. Пишите обязательно другие свои вопросы в комментариях. Сегодня у меня все. Всем пока.